Вот это наш транспорт, на нем мы сейчас поедем до вертолетки, потому что дороги просто нет. Вот идет погрузка на наш транспорт, который последует до станции вертолетная площадка. Вот наш водитель Василий, помаши рукой. Вот садится наш водитель, мы сейчас попрем до, до вертолетки. Вот. А? Платный, да? Все? Погнали! Все, трогай! Поехали! Вася вновь! Мы едем домой! Смотри, малыш, как я еду! Просто вообще невозможно! Смотри какое болото Просто вообще Жесть, жесть. Как на есть Пасный подъем Просто вообще Охренеть Просто охренеть. Вот здесь уже сухо, здесь уже можно идти пешком. еще не обгоняй! Даже пес нас провожает, цыгар. цыган, цыган, цыган. О, Вася, мы приехали. Ну все, малыш, встретимся теперь только дома.